Соответственно, готовимся в обычном режиме, скажем так, но то, что Еврокубки, естественно, это некий такой эмоциональный всплеск каждый раз. И, соответственно, есть ребята, которые и не чувствовали, скажем так, запах Еврокубковой квалификации, поэтому все в таком ожидании, эмоциональном, все ждут матча. Иван, пожалуйста, вопросы. Эдгар, у тебя был определенный период карьеры в Бате, который в прошлом году встречался с пястом. Может, ребята из Борисовского клуба делились какими-то впечатлениями от соперника, какими-то мыслями о нем? Да, я разговаривал с ребятами, ребята сказали, что хорошая команда, и, скажем так, нужно очень хорошо готовиться к ним. А в принципе, сам как можешь оценить соперника по тренерским установкам, по разбору? И то, что показывали тренера, и смотрели матчи, те, ну, я смотрел те матчи, которые Батэ играл с ними там, в прошлом году, Вот, ну соответственно, уровень команды достаточно высокий, и, естественно, мы уважаем, но не боимся соперников. Ну, то есть, Динамо готова к противостоянию с Пиастом? Да. Иван, будут ли вопросы к Леониду Станиславовичу? Леонид Станиславович, как вы можете прокомментировать? Вот вы говорили в интервью после «Жеребьевки», что попался самый тяжелый соперник из тех, кто только мог попасться. Можете как-то подробнее рассказать о сопернике, о своих мыслях о нем сейчас? А можно вопрос на вопрос? А вы как считаете? Ну, я думаю, ничего не поменялось. Нет, относительно соперника. Поменялось, то поменялось. Вы как считаете соперника? Как вы его оцениваете? Интересный чемпионат Польши. Ну, принципе, дни... Микрофон, микрофон. Я последний последние дни был занят тем, что отсматривал матчи Пиасна, матчи чемпионата Польши. И, в принципе, с вашей оценкой того, что соперник очень тяжело согласен. Ну, я тоже согласен с вашей оценкой. Потому что я смотрел матчи, ну, много матчей. Да, потому что, ну, скажем так, я должен это делать и должен готовиться, и должен готовить команду. Поэтому соперник, скажу, тяжелый и непростой. Но вот такая не очень хорошая игра соперников в первом туре экстра класса, где они уступили Шленску, она как-то не поменяла видение на Нет. видение соперника. Они владели полностью преимуществом в Шленске. Я хорошо знаю тренера Шленского, я с ним встречался в Лиге чемпионов, когда он был тренером с... Спарты, знаете, значит, и, ну, как бы судьба могла свести Шленского а меня, поэтому я так смотрел очень внимательно на игру, и до этого была еще одна игра, да, и до этого были игры в чемпионате, да, ну, если вы отсмотрите игроков, возраст, их качества, то придете сами к этому выводу. Поэтому, ну, что делать, такой соперник? Надо играть. Мы будем играть. Да, мы уважаем команду Пяс. Ну, скажем, постараемся, чтобы. И нас тоже уважали. Иван, вот еще вопросы. А, вот немножко по кадровой ситуации в команде, можете прокомментировать как-то ситуацию с травмированными, кто уже uh, успел восстановиться из тех, кто получил повреждение, и кто может быть в процессе тренировочном, uh, получил какое-то микроповреждение и завтра не поможет команде? Ну, вы знаете, с моей точки зрения, профессиональный тренер не должен рассказывать, какие проблемы у него в команде. Знаете почему? Потому что профессиональный тренер даже смотрит инстаграм футболистов и команды соперника, и клуба, и по этим кадрам даже снимку можно определить, схему и состав. Сейчас рассказывать, какие проблемы у нас, я не собираюсь. Ну буду внимательно слушать, какие проблемы у «Пяст». Тогда все вопросы на завтра. Спасибо большое. Все, спасибо.